Gracias. Тебя, я не буду своими песнями святыми, а наша родина любимая, моя, я так ожу, что я. Добрым сердцем, их душой своей открытой, И я горжусь, то выходимая земля, историей твоей горжусь, что раньше было, И я горжусь, коладимая земля, историей твоей горжу. Вся мы предстоит нам сделать много. Я каждый день молюсь Россия за тебя. Приветствую, дорогая земля Победоносная. Я каждый день молюсь Россия за тебя. Thank you.